Андрей Рудницкий, мы выехали из Горловки, когда началась война. Мы беженцы, еврейская семья. Ехали через Волноваху, объясными путями, через блокпосты, добрались до Рузуфа, там пожили, потом переехали в Бердянск. Из Бердянска поехали на Кульскому проверку в Харьков. Здесь прошли проверку, нас хорошо приняли, предоставили квартиру, один ну, как. Сначала квартиру надо Караяраша в египетском стиле, замечательная квартира. Потом мы переехали на Рослюссембург. Два. Два квартира в Баварском стиле, еще круче квартира замечательная, совсем хорошая. Все есть, вообще никаких, никаких вопросов. Замечательная просто. Также у нас еще семья Светогорский сейчас. Ну, Макаревича. Макаревич, они там слушают, приехал Макаревич, слушал Макаревича. Думаем с ними связаться, ну думаем все будет хорошо. И куда? И уезжаем в Израиль на побежание.